Ребят, вот наступил момент, с которого все и начиналось в этой игрушке, лично для меня, ну, а для вас, я не знаю, ну, может, не с этого момента. Куда? Мне нужны, шуба, мне нужны ответы. Ничего, скоро убийцы черные маски для тебя доберутся. Что за убийцы? Черный маск дал нам одну ночь, чтобы убить Бетса. Тот, кто смеет, будет знаменитый богат. Но мы знаем, что он будет уродлив Он даже вороженься не убивает злодеев Стой на месте Ты пойдешь со мной Не сегодня Не этой ночью Гордон Он не убивает полицейских, не убивает простых граждан. Значит, Бэтмен на это роскозни, да? Не знаю, что и сказать про эти роскозни, Альфред Пеннивор. Ну мы его знаем. Это верный дворецкий Бэтмена. Ага, Брюс Уэйна. На сегодня вы закончите. А мне разогреть ваш рождественский ужин. Нет, нет, и ночь, мне не дай отдыха не до отдыха выяснилось местных... изучить карпанч при помощи бэд компьютера левый Shift. А раньше был Space, блин че я наделал, это ешкин кошкин убийца во множественном числе именно так с этой информацией сам поделился человек как делал его зовут флот убийца и он уже находится за решеткой Ох, не жаль его сокамерников не нет Посмотрим, что у него еще есть на диске Каждый из них может получить по конверт. Доставить нужно сегодня Все они наемные убийцы Лучший из лучших Чёрный Маск серьезно подошел к делу О, кстати, мы с Депстрайком С Тейрайк Уилсон, Депструл Бывший военный участвовал в неудачном медицинском эксперименте Неудачным? Гарфилд Лейнс, он же светлячок 90% тела, покрыто ты хм, его одержимость придет в библию. Совсем на вас не похоже. А у этого, вот этого и мне на головках. Странно, в отчётке упоминается мужчина, а не женщина. 14 побегов. Ну, я не знаю точно, знаю сколько отсюда, что за... Нет, спасите! Не, ну вот с ней вот мы и сражались, он с Лоуд Он же дедшот. Стоять, написано, что он мельский стрелок. Это невозможно. Его подозревают по но убийстве папашин, но безупечен. Уличный бандит Лестер Бучинский назвал себя электрошокером. С ним сражались, кстати, шокирующим Шива. Ей нет равных. Мы устраняли ребят с вами убить всех. Ага. Одна ночь убить Бэтмена. Награда 50 миллиардов, это Бейн, здесь в Готэмин, Бейн и его лучидоры. Ну но Бэйн сражается не ради там, не ради приза, он сражается, мы уяснили сами, но он ищет подходящего соперника себе, с чего-то он пытается убивать за деньги? А это начальник тюрьмы Джозеф, хм, наверное, черный маск проник в Блэк Он применяет пытки для запугивания и развлечения. А на вас ведут охоту 8 убийц, что планируете делать? Я найду завод, кто управлял бесплодием и заставлю его рассказать все, что он знает. Затем найду черную маску и положу всему этому конец. Это начало игры Бэтмена всей серии, как я говорю. Сэр, если не сочте за грубость, но я надеюсь, что вы понимаете, что только два человека знают настоящее имя Бэтмена. Вы и я, все эти на наим... ему станции Ни с чем, если вы просто решите провести здесь и никуда не выбираться. Тогда они начнут меня выманивать и поставить невинные. Я не могу это допустить. И по вашему самый лучший вариант самому прийти и встать под прицел. Кот у меня есть только один человек, способный заключить такой пингвин. Он выслеживает черную маску. Судя по GPS-бис следующий пункт на назначения Golden Plaza. Нам надо поговорить с пингвином, что ли? Так, на таб при каждом повышении вы зарабатываете очки. Эти очки может потратить на улучшение, оборудование. Базовое управление, улучшение ближнего боя, невидимый хищ. Ну, мы с вами в тот раз это ближний бой качали не невидимый хищник. Ну. Улучшение закрыто. По сюжету надо продвинуться. Так, тут э, улучшение ближнего боя, броня. Боевая.. Улучшение ближнего боя, баллистическая броня, баллилистическая броня, и после того, тогда, когда будет два улучшения, на самом-то деле, да, судно, я... Know, why, I I I'm doing. I'm doing. Да, я знаю, что to <напрошение> Допросить торговца работающего на пингвина. Так. Стоп, так. А... Карта Готэм-Сити. Так. Так. Ну ладно, на Изабель Плаза будет перемещение, потому что ну, мы же с вами знаем, сколько я буду, лично я буду за Бэтмена туда добираться, а? Вы же знаете, сколько? Из Изабель Плаза. Ах, вот, у меня есть. Да, я тоже заметил. Суть по всему вышку, который использовал в вот, с сюжете, теперь работа на глушение. Из-за Он вам придется с ним, знать, почему сам мусор. Понял. одна из таких подалеку. Не, ну это, это буквально просто фильм и все. Это не а не мультик, не аниме, которые я, честно говоря, не очень сильно обожаю в последнее время. Ну. Но клянусь, мы тут одни, смотри, вот Optics сообщили, что с башней странно верно. Так что они послали кого-то, но, наверное, не... Так, на X, так. Левый... Я забываю, что на левый shift открывать. Катай заложников. Ты, ты видишь это? А кто это на там, если я пойду на проломку, меня убьют. Возможно, что заложника тоже. Икс детективное зрение. Так. А, тут горгули есть. А я-то и забыл совсем. На Х, ah. так. Три... Прока три, м левый шифт держит, чтобы спланироваться, сок точно. Так, левый шифт. Так. А, не, я, понял, что надо сделать. Вентиляцию? Вентиляция, ага. Вентиляция есть. Точно. Боже В ужасе. Не волнуйся. Гражданин, я вам помогу. Я с ага. сейчас со что чтобы открыть а Utah встречи deleteeelee.comuar с чтобы от это так, на Х. Из-за того, что я нифига не вижу, честно говоря. Поэтому. Вершающий удар, чертян. Я посвятую, так просит. Мы же с вами этого джокера, ребят, еще не видели. Нужно как-то подняться наверх, на верхушку надо. Мы же с вами, ребят, мы же с вами джокера реально еще не видели. Ага. Ноль врагов обнаружено и ноль вооружено и ноль безоружно. Так, то так, так, на х. Мы же с вами этого еще Джокер не видели, потому что, ну, я, собственно, пока ж не видел. Вышка OCGCR, диспетчерская, полиция, полицейская. Так, на Х. Легендарный хищник. I should start by identifying the victim. Левый шифт, Сканируйте ДНК. Сканируйте ДНК. Сканируйте ДНК. Сканируйте ДНК. Так, а кто? Не, он так. Нет, это-то понятно, что это... Это так оно было. Так, сейчас реконструкция преступления. Так, он... Водил... И от... Ну, взрыв... А, взрыв был! Так, взрыв был. Так, сюда он подошел был взрыв, но... Убил ты его кто? А, взрыв, то есть. Взрыв. Убил его. Так. Он пытался тут это. Сканирование. Сканирование, сканер. Кто-то не хотел А еще здесь кто-то оставил отпечатки пальцы. Альфред, передаю отчастки для за Дай мне знать, что есть что-нибудь найдешь. Конечно, виду поиски. Ага. Вот, ну. Перенадлежать некому Джону Ф. Бейкеру. Довольно непримечательный преступник. Мелкая сошка. Вот только эм, любопытно. Это любопытно. Что любопытно? Мистер Бейкер мертв, сэр. Его тело нашли в округе Даймон. Чуть меньше, час назад. Похоже кто-то заметает следы. Своим шпарбанским финатором я могу. смогу вот. <какунут> а, не, X сканер улик Так. X. X нажать и зажать надо. Или дважды даже нажать. <свист> не, ну так, это мы уже решили, ладно, что, так. А вот это вот чё? А, не, так сюда, вот так, вот тут, вот ещё было, вот. Так, ладно, эм, ладно, та рапорт. ловушка на вышке Коннвери. А. -а, -а. Тип дела. намеренно непредмеренную убийцу. Жертва. Дэвид Шеннон. Техник. Причина смерти. Физическая травма. Джон Ф. Бейкер. Преступник. Подзываемый мертв, Кто-то метает следы. Я знаю, что это пот, Ага. Вообще. -то. А, тут... А эту штуку не видел, честно говоря. На... Левый шрифт сейчас тут на открывании идет. А раньше был пробел, как бы. на контрол. Не могу еще, Так, на x. А, вот это вот еще улика. Так. Это карточка, так. Это на карточке все код, который понадобится для взлома панели доступа на вышке. Сломать устройство. Так. Это не... Это не в... Это не в... Это не в я понял что это небо в... это не везение а, -а, а тут как бы ребят тут всегда эм, так а за ваш на левый shift сейчас надо тут это не везение э пароль забыл первым это не везение. Convery, всю сюжет полиции, сообщи им о трупе, осправдальные анализы на его. Значит, след, что вы нашли источник помех, сэр. думаю, да. Технический вход. Левый shift этот открытили, левый shift вот этот Нет, этот не открывается, технический вход. А вот этот вот левый shift открыть не... не... не. Эх, нет, он открывается. Шифровальный секвенатор нужно, и вот это вот. Смотрите-ка, сам король громила. Я знаю, что ты рано или поздно появишься. Извини, беспорядок внизу. Кто это? Я величайшая загадка, та, которую ты никогда не разгадаешь. Значит, анигма. О, какая проницательность. Наверное, считаю себя очень умным. А как тебе такая сдачка? Я контролирую все бушки в городе, пока не работают. Не работают твои Никуда не придет, ничего ты с этим не сможешь делать. смотри как... Это так просит. Чтобы ее отключили. А ты все равно не можешь ее сломать. Только умеешь крушить. Закрыт. Закрытая зона. Закрытая зона. Блин, я понял. Закрыт, а я-зона. Mm. маске mm. это не понравится. О чем ты говоришь? Mm. А mm. тебе хочется знать? Mm. Конечно mm. же хочется. Энигма. Mm. Ты mm. же перестал mm. глушить сигнал. А теперь я могу летать на боткрыле. Mm. Mm. Транслятор mm. часть распределения семьи mm. истерия. Что они охраняют? Заглянуть. К К Энигме! У меня еще какие-то есть, ничего Не думаю, слишком долго, сэр. Но я же знаю, что там за вам через то и то. И то, и то. На левый control. Так, да, блин. Я забываю все время, что на левый Shift надо нажимать. А я по привычке жму на пробел. Потому что пробел раньше был. Когда я играл. Эх, все же, ребята, год лучший. Ночной Готэм, он правда Очень красивый город Вот, ребят, вот реально, серьезно сейчас будет Информация Но я бы реально туда переехал бы ночью В ночной Готэм Левый shift, И спейс Совершается преступление Короче, поможем этим громилам, бродягам. Ага. Ну, друзья, не.. В... Друзявки. Хоть мне и не... Эй, эй, наша земля, исчезните. Не, ну я помогу like все же Я могу глянуть. To to мне нужно сделать с оружием. Дже... Mm -hmm. В успеть. Так, стоп, левый Shift и Space. Я не вижу нифига. Ага, Брюс. Видел бы я что-нибудь? Сказал бы. А так я ничего не вижу вообще. Скоро это будут люди не черные маски, а люди... А, нет, понял. Черная маска это есть джокер, ага. Вообще-то. Первое появление Джокера, Грант. Появление Джокера. Мы с вами знаем, что я, честно говоря, не знаю, как вы, но я знаю, что Черная маска это Джокер. Я знаю это почему? Да, потому что я играл в эту игрушку очень, очень, очень, очень. Короче, недавно. Но она просто очень красивая и все. Это был длинный мост. Надо использовать ускоритель рука. Так, так, так, так. Левый Shift. Левый Shift. Левый Shift. Не вышитый, не вышив. Левый, шик, левый, шик. левый контр, пикирование огни. Черного рыцаря завершено Ай, блин, те ёп... я? А я внутри этого был. А -а -а. Ну, злодеи в Бэтмен Архим Найт, честно говоря, не очень так и впечатляет, потому что, ну, как бы сам понимаете, конечно. Я... Полиция под нас подстраивается. Да блин, черт, ничего не видно вообще. Ага, офигеть, как хорошо это, когда ничего не видно. О, это что это? Кстати, потом надо будет. О. Потом надо будет сыграть мне в контрабанд полис. Ага. Местная система наблюдения за сиклап преступлений. Говорливые очень сильно. Я не вижу нифига, где эти люди, черной маски, то бишь, а-ля джокера. Не вижу нифига. Ну, естественно, Бэтмен тут очень молодой, еще зеленый. Ничего не все дозволено для него, это пустой трх просто. Он еще ни не, не с кем своих даже знакомых не увиделся пока что. Из новых, конечно же. У него будет э, знакомая черноголовка, это которая, ну, там, которая там главная злодейка. Точнее, аля. Так, на пробел. Одна F, так. Рождество, Альфред, ага, Рождество, а я занят тут разгребанием своих проблем, так. Готэм, хоть и на город не очень сильно похож, но не так, как в Готэм-Сити, не так, как в Бэтмен-Архам-Сити, ну так, как в Бэтмен... Ну, короче, не в, в Batman Arkham City было по-другому, в Batman Arkham Knight тоже по-другому. Ну, поэтому все, мне кажется, что лично, как мне кажется, все игры Рокстеди они должны раз разэтоваться, ну, различаться, как бы. Потому что, ну, если было бы все в одно и то же, обертки так скажем, то было бы очень скучно. Чё Так, на Х. Так, нажмем. Так, это вроде бы тут проход. Не, ну, он очень молодой в этой игре. Вот, вот чувствуется даже эта молодая кровь Бэтмена, а? Вот серьезно, ребят, даже чувствуется эта молодая кровь. Левый shift, бежать, ай, ну, черт, ну, ага, не, ну, что, конечно, ну, во всех проектах есть проблемы, собственно, во всех, во всех проектах, и Batman Arkham City, и Batman Arkham похоже, я прыгаю сюда первым, нужно огромное место для наблюдения, так, на, Пингвин, в этом городе ни одна делок не проходит без его ведома. Если кто-то знает, кто и знает, где, где проводится делок, я заставлю их говорить. Ребята! Ага. Ну что, малыши, вы хотите получить на Рождество? Не говорите, я и так знаю. Так, стоп. Давайте-ка узнаем, плохо вы себя вели или... О -о -о -о, хорошо! Хорошо. Курдур в шахте Санта-Клауса за главного. Где вс остальное? Спокойнее, когда ведешь дела... С нами работают на пингвина, и у нас есть одна питация. Какого черта? Бэд! Холли Крэп! Ну же, давайте! Завалите, ибо кто-нибудь! Извини, что я немножко... Я просто украинский немножко изучал, как бы. Пока что я их легкими ударами это бью. Ну, потом будут эти контрудары пойдут в итоге. Как бы. Я не хочу тратить основное свое здоровье на каких-то там сошек. Я знаю, что потом джокером будет. Левый контр, Стой. А, душ. Отвали! Не, нет, нет! Где сейчас пингвин? Говори, я не знаю, где он? Клянуть! Черт! Очнись! Что, что случилось? Не, ну, я бы, я бы, через говоря, если бы, говори, где-то был плод. Я бы реально на его месте бы обосрался бы. А ты ес, настаиваешь. Не надо, я согласен, скажу все, что ты хочешь знать, умоляю тебя. Уже знаю, я все уже, что нужно, поздно. <свы> <свы> <свы> ты птик, двинь ты на всю голову. <свы> Считав карты, я, возможно, смогу узнать координаты <свы> айфред с затем какие-нибудь неполадки, проблемы в нашем оборудовании? <свы> Нет, сэр, неполадки не у нас, их вызывает. Все же эту глушилку систему навигации открыла, пометила на глушку на ваш карте. Не, ну я знаю, где пингвин. О, oh, oh, Пожалуйста, спасите меня кто-нибудь. Ага, uh -huh. никто тебя не тебе не спасет. Эй, с так А не, вспомнил, что это. Это Бет. И оказывается, будет кое-какой сюжетный поворот в Batman Arch Morgens. Ага, ну я, конечно, вам сказал его, когда мы с вами проходили вроде в тот раз это задание, первостепенные важности, начальные миссии. Мы с вами проходили же тогда. В начале даже. Проходили же мы с вами, ребят в бэтмен архморджинс будут эм, будет один сюжетный поворот смотрите well, как you тут нарисовалась, неужто ршопа со мной yeah, справится <laughs> а не Левый Ctrl. На левый Ctrl. Нет, на правый, на левый. На... Сигнал уже распознан. Сигнал уже распознан. Сигнал уже распознан. Новость радио Готом Сити. Сигнал уже распознан. Так. Блин. Левый Ctrl. Выйти. Так, надо надо надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, Так, на тап тут. Улучшение ближнего боя, невидимый хищник, дополнительное улучшение. Улучшу улучшение ближнего боя. Потому что, ну, честно говоря, броньку нужно качать и... В боевую броню надо прокачать, на самом-то деле. Ну и в нижнюю, болезнистическую броню я бы тоже прокачал потом. Ну, как-нибудь потом, короче. Тут ближний был, ближний, ближний, ближний, ближний. А, это, блин, тут точно. Юго-запад. А, управляем батарак нужен. So а, то есть тут же.. Он же через эту, через Так, да не, да я просто смотрю, куда. А, сюда надо. Блин, да ёшкин-кошкин, не так. Да ё-моё. Так, здесь это... С... Часть... Тут... Ну, короче, я не помню, как это надо проходить. Я помню, что нужно что-то с этой штуковиной сделать. Блин. А, вот сюда вот. Да! Левый shift открыть. Дверку. На X. Так, тут. Левый shift, открыть дверку. Левый shift, левый shift, shift, shift, shift, shift, shift, shift. Левый. You know, nicely, Сломать это устройство, агам. Не вход. Дить. Я вот так. Поздравляю, поздравляю. Может, ты не такой идиот, каким упором притворяешься перед всеми? Что тебе нужно, Энигма? Прямо к делу, достойно. Что ж, я отвечу. Готэм идёт к одному. Его исполнили гайло-борец, проникший шерстью и угрозный. Ты не ответила на мой вопрос. Мне надоело это, потому что ты перебил меня. Я хотел избавиться от них, Бэтмен, повесить уровень интеллекта и нравственности в Готэме, но я в отличие от тебя не пру пролом и предпочитаю более изысканный подход. То, что ты делаешь, самое обычное воровство, в этом нет ничего достойного. Какой невероятно предсказуемый и банальный ответ. Прощай. Надо было бы отключить иглушилку. Так, надо, надо, надо, надо, на, на, на, на, на, на, на, надо, так, вышка Бауэри, так, я тут, им нужно ещё, так. Надо, надо, надо, надо, надо, надо. Ну, я привык что на... Левый shift. Я привык, что бегать Но надо на Space, from that которую собрал у торговца оружием. Один новый сигнал. Пей, hey, вы взбесился из-за yeah, того, что закрылся. Ну, ну, приятный приятный, а, да. а, это Парк а, Вудс, кстати, так который из Архем Сити, помню, была. для... Она... Прикольно, она офигенная Просто Эта игра, ребят, она офигенски Офигенски проработанная Так Мне нужно в парк аттракционов, блин Ёшкин кош Мне нужно надо сюда, что ли А, да, точно, я же точно Парк в прошел, прошел И сюда нужно Это на, на пока что на эту Точку надо отметить И потом ну, можно двигаться в парк аттракционов Так На левый Shift. Каркова улица. лайк? <coughs> <coughs> Сначала нужно, короче, вот мне кажется, что это место надо открыть, а потом можно уже по заданию. У него еще нету этого, ничего не есть, на все дозвольно, эти, короче, правил креду нету у него у Брюса Уэйна. Самое главное, он еще очень молодой, так скажем, человек. Очень-очень-очень молодой. Так, на Х. Посмотрим, где приключения. Скажи, спокойная ночь мне. А ты? Нет? Нет. Так, я не вижу, кого я бью, поэтому я должен на X нажать. Я не вижу, кого я бью. Хандес Киперс! Это всегда прикольная механика добивания, честно говоря. Преступление совершаемое завершено. Так, я, на, я попробую на 100% эту, эту игру пройти. На 100%, конечно же. Ну, не знаю, получится или нет. Ну, не могу я избавиться от открывания всех вышек на карте. Ага. Потому что это тоже надо делать. Кому-то же надо этим заниматься, ага. Мини-генератор. Выс... Высокое электропитание. при помощи шаковых перчаток можно вызвать перегрузку. а, -а, -а! Не, точно, мне же нужен тогда шаковый перчаток, закрытый блок данных. Так, не, на X надо. Стоп. Куда мне надо-то, а? На... Да надо, надо нам на Tab сходить. Я же хочу вышку связь вот эту вот открыть. Это до того, как это стал мейнстримом Far Cry, Assassin's Creed, до тех... Эти вышки меня, правда... Они мне нравятся, но я, конечно же, их открывать не все буду, потому что ну, я же не дурак, как бы. До того, как это стал мейнстримом. Интеллектуальные игры, это просто не твое. Ага, может это не мое аниме, а? Вижу что-то. Так. А может быть вот эту вот штуку надо ...за... избавиться от нее, а? Вот от вот этой вот штуки. Сенсорная рыба... Это не забыл. надо уничтожать их и дальше. А, так даже. Я... Тушки, мачки, ребятушки. брам Закрытый блок данных. Ну, не, ну, я привык надо на Space жать, чтобы бежать, а тут надо на Shift жать, чтобы бежать. Икс, так. Бэтмен реален? Ну да, я реально, чё? Вы про чё-то другое думали там, ребят? Я, конечно же, сто процентов я реален, а? Брюс Бэтмен Это Брюс, Брюс это Бэтмен Все уже поняли, из моих подписчиков Все люди, ребята, поняли Вы же, ну, как бы, не дураки, ребят, наверное Ну, многие из вас, конечно, не дураки Потому что, ну, все, многие Даже люди из моих подписчиков Даже поняли, что я играю за Брюса Уэйна А Брюс Уэйн это Бэтмен, как бы Все знают, ага Ну в этой игре он скрывается Хорошо, поэтому готовы к третьему раунду. Посмотрим, что ты умеешь. А, да. немножко что обсудить. Но мы этим займемся, когда ты... Так, левый shift Левый шифт, так и... Ладно, на Энигму пока ж не, исп... не отвлекаемся, потому что, ну... Он может что угодно, честно говоря, говорить. А мне пока надо на задание двигать единость. Это начало все всей, всей, на, начало, короче, всего Бэтмена, которого мы с вами знаем, ребят. Начало, короче, Бэтмен Архема. Просто начало... Не, ну, не, не начало, конечно, Бэтмен Архем, там, ну, потому что Бэтмен Архем Сити первый... О, нет, Бэтмен Архем Ассайл он первая часть. А именно начало Бэтмена как супергероя, ага. Вообще-то. Вашента. Вашента это реально начало об этом как супергероя. Как герой, короче. Ч ⁇ Я тоже, начал признаюсь тебе. А я хотел сзади подойти к вам. Ребятки, ну почему вы так рано обернулись-то, да? шкин кошкин? почему вы так рано обернулись-то, да, блин? Ну почему вы так рано обернулись-то, да? -мо. Мо-мо-ма! Мо-мо-мо-мо, почему вы так рано обернулись-то, ребята, а? I work home. Я хочу домой. А я, может, тоже хочу домой, как бы. Испытаю ничемного рыцаря. Эм, так. Одн... Не, надо, надо, надо, надо, надо, Так, это на... 1, 2, 3... Нет, на 0 даже. Наверное, это устройство связи. Так. А это... Левый shift использовать. Так. Это чё? А я тут взламываю эту коммуникацию пингвина. Вот еще один новый сигнал. Мы же с вами знаем, ребята, где он будет. Он окажется на той. Сейчас, ребят. Мы с вами знаем, что он окажется тут. Мы с вами знаем, ребятки, потому что мы с вами прошаренные. Я лично, я прошаренный. Я уже знаю, что он окажется тут. Я всю... я это знаю, потому что я, игр... я играл в эту игрушку, честно говоря, уже очень-очень-очень. Ну... Так, эту вышку открываем. Да... Даже можно не, не открывать, потому что... Несколько баб. Прямо на Я Привык на X, на то, что планирование на space и происходит, и на и на на space происходит бег, а тут на space реально на space бег, так не, я лучше переуправление, пере изменить расклад клавиатур. так бежать на space присесть на контрл, ну тут масштаб на z бежать на space, короче, так при x режим вот так, контрудар, правая, так, так. Я ничего ни у кого не украл, Ага. На, на. Сейчас попробуем на спейс. О, нормально. То, я, я все время это, честно говоря, думал, что что-то не так. А в итоге надо было просто на спейс нажать. Эй, блин, блок данных. Под, пробел, подняй блок данных. Файл с компроматом, я нашел запущенный Похоже, это лишь часть набора. Если я соберу 2 смогу прочитать файл. Не, ну это я, это, это я обожаю. Так, на X, так. Раз, два, три. Шиты. Так. Стой. Подойдите отсюда. Не на F надо. Ай, ребятки, я не сюда к вам. Не бежал к вам. Вообще. Да. Ай, рай. Right. Так, лев, Control и... Да блин, да я... Е... Да блин, я... Левый CTRL или FN зажимал, а? Не знаю. Первая смерть. Now, me, to to. Я... Первая смерть в этой игрушке. Ага, первая смерть. Сейчас, Ща... первая смерть. Найдите пингвин, найди вторую шикар для местонахождения пингвина. Первая смерть, ребят, первая смерть. Thing, oh, king, uh. Uh. Первая смерть в этой игрушке, а? Сам посудите первая смерть в этой игрушке. Попался! Граната! Так говори, граната лучше! Граната! Они... Не... Готов умереть? Вот, Я... слушай. Вторая смерть в этой, за эту игрушку. Ага. Снаряжение не повредите. Оно денег стоит. Угу. Снаряжение не повредите. Две смерти за эту серию и все. Что нас так наказали? В смысле? Не, ладно, не будем убивать их ссором. Нужно по нормальным, по бесшумным приемам пройтись надо. Так, на тап надо на надо нам так, надо нам на куда? Надо нам на на на надо нам сюда. Так, иди сюда, бет. иди сюда, бет. Так, и тебе нужно вот этот вот ретро.. Retro... сим карту еще одну взять. И вс. Так, сканер чисты. Расшифровка, тут идёт расшифрованный сигнал. Автоматизм будет перехвачен. После пришествия Джесси БМ, Неудивительно, что его тяжело найти. Пингвина, короче, ищем. автор а вспомнил это та сраная миссия с кораблем не ну хоть эту миссию надо пройти но я все же не вижу честно говоря не ви не очень она так мне нравится потому что ну сам А когда я и начинал играть, тут были слышны звуки ударов. Поэтому меня ударяли, мне было больно с таким звуком ей. Я... Так, на x, так. Вс ⁇ что ли? На X так. Раз, два, три, четыре, пять. your first Поэтому мне надо первым делом установить снайперов, чтобы незаметно к нему пробраться. Я не, я бесшумно их устранял уже, честно говоря. У Черной Маски тоже тут люди, то есть а-ля Джокер, Ну, мы же с вами знаем, что Черная Маска это Джокер на самом-то деле, скрывающийся, ага. Ну мы же знаем, ребят, с вами, что Джокер это чёрная маска. Ага. На F надо. Так. И на X надо нажать. Так. Я знаю, что там наверху очень много людей Джокера еще. Точнее, чёрной маски. Как его тут называют все. F. Так, на F нас так, стоп. Мишуна. Так, а где еще один? Так, я ищу. Этого вот только одного заметил тут. Так, 2, 3, 4, 5, 6. А, еще на ту сторону. Ну, Ешкин, Кошмин. Так, я и знал, что еще надо будет на ту сторону перелетать. Так. Этого парцана тут устраняем. Так, пробел залезть на пробел на спейс. Uh -huh. uh -huh. Левый контрол и. Ай, блин, да лпал, да. Я на левый. На. Левый Control и левую кнопку мыши. Ага. Что это было? Они начали что-то подозревать, ребят. Чего ретранслятор, так. Ага, кто меня выкурит? Интересно. Вы первый или я второй? Мы потеряли, мы опозоримся. На глазах пингвина, ага. О, блок данных Эникмы? Мне он тоже нужен, конечно же, я его тут не видел, короче, когда в первый раз играл. Не видел вообще. Вот ваш пи не видел. На Х, так. На Х так тут раз, два, три, четыре, пять. И там еще двое, шесть, семь. Нет, тут уж вот так вот. И так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Осталось шестеро. Их осталось только шестеро. Ну, когда кто-нибудь сюда подойдет, то их останется пятеро. Короче, осталось только ждать, ребята, ждать, ждать, ждать, ждать и все и ждать. Не, ну, так тут двое, трое, четверо, пятеро, шестеро. Нет, тут их шесть ровно. Ну, подходи, давай, друг, подходи, подходи, подходи. Подходы друган, подходы друган, подходы дружваны лещей. Чем Качаем с вами улучшаем ближе бой, не ведь хищник дополнительное улучшение, так. Боевые улучшения. Не ведь хищник Это стелс. Это до улучшения, это все до улучшения. Это улучшаем ближе бой. Это стелс. Это доп. улучшения. Не, я лучше стелс прокачаю, потому что ну, мне реально нужен. Так, усиление так с Так, на эскейп. Надо на улучшение ближе боя так берем. Так, это балестическую броню прокачать можно. Так, на Enter улучшить. Эм, ну ладно, эм, окей. Не, ну тут сейчас надо реально баллистическую броню качать, потому что ну, сейчас будем очень много мы биться с ребятами, поэтому тут. Так надо. На, так на x. С x надо. Пробел. И тут надо на левый Ctrl. Он вернулся за нами. Это какой-то и монстр. Две. За одну серию две смерти, блин. Boys, That's worth some money. Не, ну проникли мы на лагерь с вами, ребят, честно говоря. Я даже помню. Понял, что мы с вами сделаем, я вспомнил, как надо это сделать на самом деле. Ага, не Филасия-легенда. А катя в сапогах, блин. Ускорение, ускорение, ускорение. Бам. Ай, наверное, это оттуда. Откуда, блин, оттуда? Ага, я тут был. все это время, ага. Чтобы они знали мне, что кто тут. Мне что-то задело. Эй. Так, тут двое только на этом уровне. Так. Она... А так, на этом уровне двое. Так. Сейчас посмотрим, сколько еще... Так, там один. Так, сейчас его одного тут Блин, ну... Короче, мы в этой первоначальной миссии будем в них очень много умирать. Я вам так хочу сказать. Мы очень много будем в первоначальной миссии умирать. Живу, что подороже. Харт, Ультима... Можешь попробовать с этого первым? <Слышко> <Слышко> Это вот так. Дашь потом так, тут вот сюда вот на F И вот дальше вот на ту вышку тоже на F. удар не нужен так пробел слезь вниз да брюс ну ⁇ ну ты не можешь что ли слезать имеешь не, не этих ребят не за что не валим потому что ну, они нам нужны они потом Так, он ходит по этой, по... Пока он эти свои упражнения поделает, ждать... И вот и все, он пошел обратно. Таких себе... Блин, может было бы тут свести этих, а? На шестерку так, на шесть, так на шесть, так на шесть, на шесть, на шесть, на шесть, на шесть. Умри уже! Смертный! Левый контроллер... и... Я Если мы стоим на мы мертвы. Мы должны Вы оставили своего приятеля... Помогите, он здесь! Чё за... Я вижу его! Ко мне он тут! Он труп! И история и это вроде последний который тут находится как я думаю а так нет или еще а двое черт я прокачаешь близсиску сис броню до второго уровня ага нафига я ее качал непонятно честно говоря ребят, Э, ребят, короче, давайте До следующих встреч в Бэтмен Arkham Origins Это начало всей игры Всей игры Бэтмен Arkham Начало всей серии Бэтмен Arkham Поэтому давайте, ребят, всем Пока-пока, увидимся с вами В следующих эпизодах Бэтмена Arkham Origins Batman Arkham Origins. Увидимся с вами в следующих эпизодах игры этой. Замечательно, просто супер игры. Супер крутой игры, где я вообще... Прямо сейчас...